вас смотрим фильм 80 -го года 1980 -го, о заводе ЗИЛ как выпускались автомобили очень много показано завод как работал показаны зилы как делались спасибо Даже для такого гиганта, как Мосавтозилх, этот корпус необычен своими масштабами и уровнем технического оснащения. Общая площадь входящих в него сооружений более 140 тысяч квадратных метров. Непрерывно растущий темп выпуска автомобилей потребовал от автозаводцев внедрение в сборочный процесс новейших достижений мирового автомобилестроения. В этом корпусе создается всемирно известное семейство грузовых автомобилей ЗИЛ-130, грузовики ЗИЛ-157К, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133. Но мы с вами проследим за рождением только одной модели, ЗИЛ-130. Поступающие в корпус автомобильные рамы размещаются в многоярусных стеллажах в зависимости от модификации будущего автомобиля. Рам-штабелер с телескопическим подъемником, повинуясь командам с пульта управления, подает нужные пакеты рам на главный конвейер. Сборка автомобилей в новом корпусе производится на двух конвейерах тележечного типа. Базовое расстояние между тележками регулируется с пульта управления в зависимости от модели собираемого автомобиля. Когда-то у нас стоял выбор поехать на завод имени Лихачева после армии или в Якутию. Кинули монетку, выпала Якутия. Все механизмы главного конвейера находятся в подземных помещениях. На поверхность, в зону сборки, выходят только опоры, на которые специальный манипулятор укладывает автомобильные раны. Так начинается рождение автомобиля. Сюда стекаются детали, узлы, агрегаты будущей машины. Их секундное опоздание влечет за собой остановку конвейера. За непрерывным обеспечением производства следит центральный пульт управления конвейерными системами корпуса. Операторы пульта как бы держат руку на пульсе автосборочного корпуса и заботятся о его ритмичной работе. Но вскоре место операторов займут компьютеры. В корпусе успешно внедряется управление производством по командам электронно-вычислительных машин. А управлять есть чем. По межсыховой транспортной галерее протяженностью 650 метров из производственных цехов завода подвесные конвейеры подают на сборку узлы будущего автомобиля. Общая протяженность подвесных конвейеров корпуса превышает 30 километров. Эти конвейеры являются как бы подвижными складами-накопителями, откуда в нужный момент агрегаты поступают на сбор. Широкое применение на конвейере получили пневмоинструменты, которые обеспечивают стабильность затяжки резьбовых соединений, малошумны, удобно в работе. Труд рабочих сборщиков максимально облегчен применением различных приспособлений. Например, такую операцию, как переворот рамы, выполняет механический кантователь. Длина каждой нитки главного конвейера по сравнению со старым корпусом увеличилась почти вдвое и достигает 450 метров. Это позволило раздробить процесс сборки на ряд более мелких операций, создать удобные условия труда на рабочих местах и ускорить темп сборки. При двухсменной работе вместо трехсменной коллектив корпуса добился значительного повышения производительности труда. Выросла оснащенность главного конвейера различного рода транспортирующими и сборочными приспособлениями, которые облегчают и убыстряют работу. Большинство сборщиков овладело рядом смежных операций. Это снимает психологические перегрузки, облегчает взаимопомощь и взаимозаменяемость. Главный помощник в работе сборщиков — автоматика. Специальные опускные секции подвесных толкающих конвейеров обеспечивают автоматическую приемку узлов и агрегатов синхронизацию их передвижения с главным конвейером и автоматический возврат освободившейся подвески в систему транспортных конвейеров. Разгрузка колес с транспортирующих конвейеров и подача их в зону установки на шасси автомобилей также автоматизирована. На главном конвейере автосборочного корпуса Труд многотысячного коллектива гигантского производственного объединения получает наглядное, зримое воплощение. Автомобили с маркой ЗИЛ верно служат народному хозяйству. Их можно встретить на дорогах 50 стран мира. 75% продукции автосборочного корпуса удостоена государственного знака качества. С главного конвейера автомобиль попадает на участок обкатки и испытаний. Здесь колеса новой машины накрутят первые километры. Чуткие приборы диагностических постов определят соответствие основных параметров заданным нормам. И вот новые автомобили ЗИЛ отправляются в долгую и добрую трудовую жизнь. Пуск нового автосборочного корпуса повысил производственные мощности завода имени Лихачева. Теперь с конвейеров ЗИЛа сходит свыше 200 тысяч автомобилей в год. На встрече с коллективом завода генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев назвал столичный автогигант любимым детищем нашего народа предприятием, которое высоко держит знамя технического прогресса. Работа автозаводцев, сказал Леонид Ильич, это работа государственной важности. Отныне на знамени завода имени Лихачева сияет Пятый Орден. Орден Октябрьской революции. Товарищ Брежнев от души поздравил тружеников Сила с их блестящими достижениями и пожелал новых успехов в их по-настоящему коммунистическом труде. Эх, где это все теперь? Спасибо. Всего доброго. Пишите комментарии.